Вручение дипломов продолжается. 8 июля в культурно-спортивном комплексе Уникса воспеченных медиков с окончанием учебного года поздравил и вручил долгожданные дипломы директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Андрей Киясов. Честно, и с полным таким основанием могу приветствовать 150 новых врачей и фармацевтов.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 Особенность, то есть ее вы никогда не забудьте, это однозначно. Поэтому поздравляю вас, желаю, чтобы все ваши надежды, все, что вы задумали, все отбывалось. То есть, как всегда я говорю, здоровья, счастья и успехов вам. Поздравляю.